1.1. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете прямой эфир. Это радио о культуре, радио независимость. Временно на нашем радио запрещены всякие разговоры о политике, потому что в результате событий на Украине, в России принят закон, по которому нельзя цитировать иностранные средства массовой информации. Ну и, соответственно, я, я не могу говорить о политике, если нельзя цитировать иностранные средства информации. Ну, потому что я не верю, что только российские журналисты пишут правду, а все иностранные до одного, они все лгут. Ну, такое было только при Сталине, и потом это, ну оказалось, что это все было как бы миф. Ну, созданные сталинской пропагандой. Ну, вследствие закона, как законопослушный человек, я думаю, вот нельзя говорить о политике. Вот, но я думаю, пока, пока у нас разрешена партийная система, я, ну, я всегда боролся против вот этой... Ну, про, против этого классного патриотизма. Я всегда голосовал за Явлинского, вот. Ну, и как мне говорили, в общем, ты, наверное, один такой, ну, идиот в городе, ну, в нашем небольшом поселке, ты, ты один такой идиот, потому что за Явлинского никто не голосует. Вот, но я, наоборот, всегда считал, смеялся над Владимиром Путиным, потому что считаю, что это квасной патриотизм, он никакого отношения не имеет к любви к родине, потому что любовь к родине – это любовь к людям, вот, завоеванием вот этой республики, чтобы соблюдать права ни одного царя или фараона, а чтобы соблюдать права людей. Вот это республиканские идеалы. Вот. Любовь к родине – это любовь к людям. А вот это то, что вот это современные политики говорят, вот посмотрите, какие у нас мощные ракеты. Это все, я считаю, квасной патриотизм. Ну, я думаю, несмотря на все вот такие законы, я думаю, все-таки надо бороться с этим квасным патриотизмом, ну, согласно Конституции, пока у нас есть еще многопартийная система. Вот, надо поддерживать Евлинского, потому что я считаю, это полностью, ну, никакого патриотизма в отношения не имеет. Вот, это, все, это ну это называется квасной патриотизм, но ну, это давно, это описано уже, я не знаю, Слуцкого Щедрина. У Чехова, у Пушкина и как бы, ну, особенно, наверное, у Некрасова, да, потому что все-таки Пушкин, Чехов они больше были как бы художники человеческой души, а поэт Некрасов, он как-то был такой, ну, социально, как бы он беспокоился о социальной ситуации в России. Вот сегодня у нас. 30 июня, четверг, 2022 год, московское время 14 часов 46 минут. Наша студия работает в Калужской области, поэтому у нас московское время местное 14 часов 46 минут. Сегодня Международный день астероидов. Международный день астероидов был принят организацией объединенных наций в честь падения в 1908 году 30 июня астероида в регион реки Тунгуска, вот, ну, так называемый Тунгусский метеорит. Вот, но ну, он, кажется, действительно, я не, не ученый, кажется, он действительно был, но сначала его не могли найти вроде, то есть там было место падения, а то ли он считается, он взорвался, по-видимому, при входе в атмосферу. Вот, и, ну, как его называют... Тунгусский метеорит, то есть, наверное, какие-то частицы, вроде его там, наверное, все-таки находят какие-то доказательства, что он был. Вот, это день стероида. это приняла Организация Объединенных Наций в честь Тунгусского метеорита. Вот, каждый год 30 июня мы отмечаем день астероидов. Вот. но это день посвящен также, чтобы человечество осознавало опасность астероидов, вот, и в современных странах, таких как Америка, Россия, ну, не знаю, в России сейчас вот это ведется работа, ну, да, по идее должна вестись работа по наблюдению за астероидами, ну, потому что, ну, чтобы хотя бы предупредить, если, ну, если будет опасный астероид, если нельзя его будет как-то остановить, то хотя бы предупредить население об опасности. Вот. Ну, на эту тему снято много кинофильмов. Наверное, все смотрели. Вот такие, как-то назывался, апокалипсис, что ли. что такое. С Брюсом Виллисом. Брюс Виллис играл там российского космонавта в шапке Ушанки. Там он спасал мир. Вот, в общем... Ну, и так как о политике нам нельзя говорить, в общем, чем я тут занимаюсь в Калужской области, вот это, вот такой, как сказать, ну, по-русски сказать, херню какой-то занимаюсь, о политике говорить нельзя. Ну, в принципе, у нас пока ничего не происходит, и ну, на нас никак вот эта ситуация не влияет. Вот. Ну, я практически никуда не хожу, в принципе, так. В магазине вроде ничего особо не меняется. Вот. ну я не знаю сейчас ну меня вообще раздражает вот это российская экономика непонятная вот понастроили вот эти сетевые универсамы приходишь туда пустой магазин вот в маленьком поселке наверное 5 или 15 вот этих сетевых универсамов вот у них постоянно там прокисает молоко ну, как бы, наверное, случайность, но я недавно купил какую-то сметану, которая была испорчена, и коробка, ну, была, в, это, жестянка была откупорена, в общем. Мне первый раз такое попалось. жестянка была откупорена, и я развернул эту коробку со сметаной, там, смотрю, плесень растет. Ну тут, к счастью, у нас много кошек и как бы я занялся кормлением кошек местных. Вот, но раньше мне такого не попадалось почему-то. Но мне показалось, что она была сразу жестянка отклеена, и просто ее, когда раскладывали товары, просто ее продавцы обратно эту жестянку прилепили пальцами. И, ну там было видно, что она испорченная. Вот, в общем, приходишь вот и сетевые универсамы, там кислое молоко, потому что в России демографический кризис, народ вымирает, вот. Ну что еще? Вот, ну вот это раздражает. Зачем были вот эти нужны вот эти сетевые универсамы, когда народу нету, деревни пустые, поселок полупустой, вот. Для кого их строили? Вот, и как бы, ну, вот эта капиталистическая система, когда одни люди, вот эти бездомные, холодные, беженцы или что-то вот этому, а в то же время из, это, из сетевых универсамов каждый день вот это кислое молоко и плесневый хлеб отвозят куда-то или на помойку, ну, и в лучшем случае на, это, на свиноферму, и хлебом кормят свиней, как бы, вот это на, на, перевели как бы нас на такой капиталистические рельсы но мне кажется даже на западе нет такого как бы ну такого разбрасывания хлеба мне кажется даже на западе нету то есть вот это мультфильм был итальянский сказка про Чиполлино. вот это было когда ну во время дикого капитализма когда еще экономика плохо работала ну, и вот в то время такое было на Западе. Там тоже хлеб выкидывали, сжигали, закапывали, закапывали помидоры. В общем, вот. Ну, что еще? Ну, я думаю, что еще, мне кажется, растет как бы расизм постепенно в России. Но он всегда был, как бы, я вспоминаю, когда вот это, перед войной в Чечне... Ну, еще задолго, наверное, года, за два, за три. Ну, я, я считаю, что это через секретных агентов полиции, ну, которые внедрены в общество, такое, размножали такую, как бы, идею, что вот эти чурки, чурбаны, ну, ко мне ребята, друзья, с кем мы выпивали, они говорили, пойдем, это бить этих, как-то как их называли. Даже не помню. Не пестицидов, а как-то вот так то ли, Ну, вроде инсе, инсектов Ну, вот эти Или а, и, пойдем бить гербицидов, что ли, вот так Как-то вот так они даже дразнили Ну, еще их называли чурки, чурбаны Ну, это было общее название для всех южных народов Вот, и потом через год через Я так понял, это специально было Чтобы потом, ну, солдат натравливать на чеченцев вот и потом вот началась вот эта война чеченская Но сейчас, я думаю, поскольку мы с чеченцами не воюем Сейчас, мне кажется, будет, вот будут натравливать, мне кажется, на украинцев Я вот так смотрю Вот я смотрел местные новости в Брянске на границе с Украиной И почему-то минометами с украинской стороны обстреляли кладбище как бы как бы мертвых людей, как бы убили второй раз. Ну, как бы это скорее, ну, смешно, как бы, в принципе, все люди живы, как бы, и, ну, и ничего страшного. но вот эти деревенские так разозлились или это была массовка местная, ну, это снимала вот это ГТРК «Брянск», и, ну, там каких-то мужичков там нарядили, как будто это местные жители... Ну, может, это действительно местные жители, тогда, ну, тогда это еще более серьезно. Они говорят, вот эти хохлы совсем обнаглели. И они не вырезали, прямо показали по телевидению. мужик, Мужичок такой говорит, хохлы совсем обнаглели. Пусть нам Путин даст автоматы, вот всем раздаст автоматы. Ну, а какие хохлы? А, а сам ты не хахол Или русский... Покажи мне свои документы, что у тебя бабка русская. Может, ты тоже хохол. А может, ты какой-то черный африканец или негр. Давайте сейчас этот суд линча ведем, Куклукс-клан Или это построим газовые камеры для евреев. Что это такое? Государственное телевидение, он рассуждает. Давайте там вот это хохлы, вот это москали. Ну, нельзя было вырезать вот этого пьяного мужика, как бы. Но я так понял, что вот так, натравливают просто, украинцев натравливают на русских, что вот это москали все, вот, а русских натравливают на украинцев, что это хохлы. А во время Чеченской войны, наоборот, натравливали, говорили, вот вы славяне, вы славяне, вы должны дружить, украинцы русские, а вот это чурки, надо убивать чурок. Ну, то есть, вот это политики, они вот людьми, я не знаю, мне кажется, это секретную полицию они вот так натравливают. Ну, но я думаю, что вот тоже правильно, если все запрещено, хотя бы надо оставаться людьми, не, не быть вот этими неонацистами, да, которые у одних хохлы, там москали, это и есть неонацизм. Вот, надо сохранять дружбу народов, вот. И тогда политикам вот таким им будет труднее оперировать, ну, манипулировать, точнее сказать, вот народом, как марионетками. Если люди будут сохранять человеческое достоинство, дружбу народов, тогда политику, политикам будет труднее их натравливать друг на друга, вот. разделять и властвовать, уничтожать какие-то народы да, полностью. Вот, как Сталин взял и всех чеченцев выселил в Казахстан И там тысяч десять или двадцать или 100 тысяч погибло Во время, просто пока их перевозили на товарных поездах Их сгоняли, их не кормили, просто воды не было, холод вот. И во время, просто пока их перевозили в Казахстан Там, наверное, 100 тысяч погибло чеченцев вот сейчас у нас вот такое, я даже вот некоторые тоже, иногда украинцы говорят, вот это в России и есть фашизм. Но это не фашизм. Фашизм все-таки Гитлер, ну и вот Израиль, они правильно, они выступают как бы с, с осуждением, нельзя фашизм использовать просто так, по любому случаю. Фашизм, это был, была подготовлена программа Гитлером, он написал вот свою работу, там вот эту Майнкамф, и там было фашизм, там было определено, что будут уничтожать вот это еврейские народы, цыганские, славянские, а это все-таки это не фашизм, это и украинцы неправы, вот, и, ну, естественно, Россия, которая говорит, что на Украине фашизм, естественно, тоже это никакого отношения к фашизму не имеет, вот А вот что действительно в России происходит, почему вот это слово я не слышу Вот сейчас я произнесу, наверное, все начнут за мной повторять, и, может, тогда у нас сдвинется, как бы, русская мысль сдвинется, то есть, ну, с мертвой точки у нас это называется неосталинизм. То есть Владимир Путин, он несколько раз и хвалил Сталина. Видно, что он им интересовался, его биографией. Вот недавно он упомянул его... А был вопрос, спор между Лениным и Сталиным о республиках, о национальных республиках. Вот видно, что Путин интересовался биографией Сталина. И он, мне кажется, он ему искренне восторгается этим политиком. И у нас именно нео-сталинизм. Именно для Сталина вот такие простые решения, ну, взять, переформатировать границы, да, выселить чеченцев, это как раз вот именно сталинская, сталинская мода такая управление. Вот. Когда этих крестьян куда ссылали... Одних Казахстан, других Мурманский. Я прочитал, что очень много Мурманских ссылали, потому что там некому было работать. Вот это северные земли, там нужно было строить вот это все производство, порт мурманский. А работать некому было. И ссылали туда крестьян. Ну, так называемый вот это процесс раскулачивания. Вот, то есть у нас это чистый неосталинизм. И в том числе вот это... Ну, что я сказал, что новый закон практически, он обвиняет все средства массовой информации иностранные, то, что они лгут. Ну, такого просто не может быть. Ну, хотя бы один журналист за границей должен писать честно. Ну, как это прям все они лгут? Если они все фотографируют, там, ну, всю информацию выкладывают, как такое может, что все это фейк? Вот Мария Захарова, это представители министерства международных дел, говорит, все это фейк, но такого не может быть, такое только при Сталине было, когда все на Западе были антисоветчики такое не может быть, это же это просто чистый это просто чистый неосталинизм. Ну и кстати вот для политиков, которые любят тут что-то попытаться предсказать, можно просто взять сталинское время и современное, и таким образом предположить, что нас ждет. То есть нас будут ждать вот такие крайности, крайние экономические решения, которые были при Сталине. Вот. Если нет хлеба, будут вводить талоны на перловку. Если не, не будет перловки, будут тысячами арестовывать, отправлять куда-нибудь на лесоповал. То есть вот это сталинская как сталинское... Бы, мода управления, ну и в том числе вот это переформатирование границ, вот это взять, попробовать присоединить Финляндию или там что-нибудь отсоединить от этой от Румынии к Молдавии. Я прочитал, что у нас вот, кроме, ну известный Тухачевский хотел присоединить Польшу, ему не удалось. Но также у нас еще был по поход в Иран. Мы даже Иран хотели присоединить. Вот это в 20-е годы. Я случайно читал вот о поэте Велимире Хлебникове. И он, ну, он хотел бы как, как получить вдохновение. И он решил с солдатами отправиться в иранский поход. Но они пошли завоевывать, ну, присоединять к, просто к, к советской вот этой Савдепи, Как это... Ну, ну, вот к этой республике, что Ленин основал, решили присоединить Иран. Но они пошли в эту пустыню, у них там началась малярия, ну, и в том числе, и кажется, их Адасевич там заболел, вот. Ну, их иранцы разбили, ша, там Шах правил, вот, их разбили иранцы, и они вернулись в усвояси. Ну, вот такая была идея. То есть при Ленине, ну, это даже еще как бы... Но Ленин это не Сталин, но все-таки это уже было начало вот этих таких вот прямолинейных решений. Ленин хотел Польшу присоединить к, к республике Советов, и он и Иран хотел присоединить. Вот. И война у них была с Китаем это в 1929 году, была война с Китаем, они не поделили КВЖД, как бы, вот эту китайскую восточно железную дорогу они не поделили, кто будет ей управлять. Вот Была война с Китаем. Вот это, вот это то, что мы сейчас видим. Вот. Это неусталинизм. Вот, и вот все дела, что у нас в провинции. Вот так я смотрю вот, все, что происходит у нас в провинции. Ну и что по этому поводу сказать? Ну, то же самое слова Путина, что Путин сказал, да, вот, Сталин, он как бы был, у него были жесткие методы, но зато он построил Днепрогресс, вот это все. Ну, так, тем же словами Путина мы вот идем к этому, что, возможно, Путин что-то построит, но мы вряд ли до этого времени доживем, вот, и... Ну, я не знаю, а кто тут останется жить-то? И у нас и так демографический кризис, народу нету. Ну, в общем, останется какая-то великая пустыня на месте вот этой России. Вот, будут тут какие... Ну, вот недавно праздновали Виктора Цоя, он в кинофильме в этом своем, он, ну, единственный, вот этот, где он снялся, Игла. ну, по крайней мере, это самый известный, Кажется, Виктор Цой вот предположил, что после ядерной войны, говорит, ну, в основном из животных останутся тараканы, потому что ученые проводили эксперименты, что на тараканов радиация практически не действует. Вот. и вот, ну, основное население России, вот, ну, то есть Сталин, может, он и построит Днепрогресс, ну как бы жесткими такими, руководящей своей рукой, железной. Вот. Но население останется, тараканы какие-то, вот. вот. такое, я думаю. Не знаю, что он еще придумает. Шо, ну, шо, что Сталин мог, ну, вот эти, мы же смотрим эти бесконечные атомные станции, плавучие атомные станции, Какие-то, я не знаю, скоро будут летающие какие-то атомные станции. Может, где-то в космосе их построить, атомные станции. А народ все исчезает, исчезает, исчезает, исчезает. Вот это и есть неосталинизм. Вот. И все это одновременно есть опасность все-таки перехода в фашизм. Потому что вот это... Если мы вот так будем дальше, вот хохлы... Кацапы, Чурки, это мы приведем к фашизму, и будут построить газовые камеры. И, ну, когда, может, не при Путине, а вот когда вот это развалится, химера, вот эта Российская империя, тогда начнется дележка междунациональная и ну, всякая мафия начнет, мафия будет, но новые цари это будут мафия. И очень легко это может скатиться к фашизму, когда одни будут говорить, вот во всем виноваты украинцы, давайте уничтожать украинцев. Другие будут говорить, во всем виновата русня, давайте уничтожать русню. вот Построят газовые камеры. Малые народы их всегда уничтожают. Вот это... Любая война сразу начинает убивать цыгане, евреев. Неважно, как, как виноваты, они, не виноваты. Вот. То есть, мы... Не, ну, неосталинизм – это полшага до фашизма. От неосталинизма полшага до фашизма. Вот такая у меня точка зрения. Вот, в общем, и все. И еще жарко у нас. 30 градусов, вот. По Цельсию. Вот все дела. Ну, все, мы желаем всем всего доброго. Вот такой у меня подкаст. В общем, сегодня какой-то политизированный. Я хотел вообще уйти от политики, потому что у меня и так много политики. Иногда я просто говорю о литературе, Ну, наверное, люди как бы удивляются, как он ну, живет в стране, и он вообще ничего не видит, как бы человек в футляре такой. Ну, вот меня сегодня как бы опять... Ну, ну про... про Пролила насчет этой, насчет политики. У меня вообще много, наверное, политики. Хотя я сказал, что я не буду говорить о политике как бы. У меня много политики. Вот я недавно, кстати, вот я обещал, что я прочитаю Александра Блока его речь. Я вот прочитал, можете ее прослушать. Ну, что-то общее я что-то нахожу, потому что, видно, Александр Блок, он в своей речи, он говорит о цензуре, он называет Белинского, он не называет Луначарского или кого там, ну, вот эти первые, вот эти, Наркомфрос или как их называли, ну, Ленин, он не называет Ленина Свердлова, он говорит Белинский, вот, и как бы новая цензура – это Белинский, то есть видно, что он, он тоже не хочет эту трогать политику, Потому что это, ну, там вот эти чекисты, они уже, ну, уже, видно, они уже не давали работать людям, ну, вот этим писателям, поэтам. И вот как бы в таком положении, как бы, ну, меня раздражает, что я должен вот такой переходить на изопов язык, называть Ленина Белинским. То есть, конечно, он, Блок, он имел в виду... Ленина, вот, ну, всю вот эту новую, вот это поколение правителей Ленин, кто там был Троцкий, да, вот, наверное, двадцать первом году, когда Блок речь читал, это еще был Троцкий и Ленин, он этих имел в виду, но он называет их словом Белинский. Это называется изопов язык, как бы уход, как бы уход от прямого столкновения с тиранией. С использованием uh, таких эффемизмов. Ну, все, желаю всем всего доброго. До свидания из Калужской области. Ну, желаю, несмотря на все, желаю всем, как бы, чтобы как-то Господь как бы помиловал, как бы все как бы, ну, был завершилось бы все-таки благополучно, как бы избежать от всех вот этих грядущих веток вот таких грядущих бед вот этих все желаем все доброго до свидания